Всем привет! Сегодня хочу показать результат обрезки и прививки адениума, которая была сделана 3 недели назад, то есть это 22 марта. Здесь было сделано 2 прививки, вот как вы видите. Полное видео по прививке можете посмотреть на моем канале. Ну а сейчас буквально 30 секунд я напомню, что я делаю. Сейчас я хочу снять вот эту пленку, она не нужна ему, он хорошо уже, все прививочки срослись. он был таким длинным такой худым хвостом вот я его обрезала и вот эти прививочки посмотрите как прекрасно срастаются прекрасно за счет этой обрезки у него утолщается каудекс и будет он такой знаете она такая у него будет пушистая, потому что он весь-весь-весь-весь, видите, в этих в отросточках. Причем у него везде появляются отросточки по всему. Эти, наверное скорее всего придется потом убрать чтобы у него он наращивал вот это каутекс ведь прошло всего три недели посмотрите как он хорошо все заживает у него. вместо сращивания через несколько месяцев вообще не будет денег. По этому эксперименту можно сказать, что на сеянцах молодых очень хорошо и быстро затягиваются вот эти все рубцы. И вообще правильно будет, если адениумы формировать именно с маленького возраста, чтобы они сразу набирали формы и выглядели очень красивыми. Выводы, конечно, делайте сами, но мое мнение, это нужно их формировать с маленького возраста. Все в наших руках, так что экспериментируйте, ничего не бойтесь. Ну все, всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Следующее видео смотрите про мой гигантский Стефанотис.